Алексей Петров, Ну или Ивану Лоху Немного <свят> оптимизма, товарищи Я хочу рассказать простую историю Не про активиста, а про простого рабочего Несколько лет назад лежал я в больнице в травме А рядом лежал мужик Сварщик с Балтийского Получил зарплату Зашел в рюмочную Вышел Двое попросили документы Забрали деньги, избили. Со сломанными ногами он лежал в сугробе три часа. Дворник-таджик вытащил его. Больница, не в пневмония, Три месяца чудом выжил. Ноги срослись криво, сломанные ноги, ему сломали ноги. Он лежал, денег не было. Сын вынужден был бросить университет, пойти рабочим. Коллеги в цехе. Мужики собрали деньги на операцию. Он лежал в углу в палате, ничего не говорил, все время молчал после операции. А я с мужиками там спорил о революции то, все. И говорю, будет революция будет. Ну все хи-хи-ха-ха. И вдруг он повернулся и сказал, я приду. Мой сын придет. Моя бригада придет. Цех балтийский весь придет. Мы все придем делать революцию. Мы все придем. Спасибо.